Всем здорово дорогие друзья, с вами я, Гули, и зайдя на канал к своему подписчику, а именно к Берти я заметил его видеоролик о том, что он хочет продвинуть холодный Бертик -Ток. и я решил поучаствовать. А, по крайней мере, косвенно поучаствовать. Если нет наберет какие-то обороты, я с удовольствием присоединюсь. Просто лично я не пользуюсь ТикТоком, как приложением в общем. Я пользовался 7 год назад, но уже нет. В ближайшее время я хочу создать свой ТикТок аккаунт и продвигать хваланый Бер там. О чем вы узнаете в следующем видеоролике по данной тематике, который должен выйти достаточно скоро. Я вам покажу свой ТикТок аккаунт, это не будет пиаром или чем-то таким. Данные видеоролики созданы лишь для распространения игры предсет в более большие круги общественности, то есть для более широкой аудитории. Ведь ТикТоком пользуется огромное количество людей, а Хэллоу Нейвер там почти не знают. Поэтому попробуем развить данную тематику в ТикТоке. Если вы хотите присоединиться, то вы сделайте похожий видеоролик на свой канал. Все, кто присоединится к данному челленджу или к данной идее, я попробую отметить в следующем видеоролике. Просто напишите мне об этом в комментариях, то что вы участвуете или нет. Если нет, то напишите причину или просто напишите какой-то комментарий. Все равно это продвигает видеоролик, и люди, которые захотят поучаствовать, они поучаствуют. Я никого не преднаждаю, но вот мы уже и начали. Все, остальное делать за вами. А всем был я Гуля. Всем удачи.